лег, догорал на свечке жаркий уголек, дымные колечки, Звездочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Мухвор воры не согнулся Зрячий не ослеп Спящий не проснулся Весело стучали Храбрые сердца Отряд не заметил потери бойца Отряд не заметил потери бойца Не было родней не было больней, не было счастливей Не было начала, не было конца Отряд не заметил потери бойца Отряд не заметил потери бойца